Всем привет, дорогие мои, с вами опять Кассандра. Итак, перед вами именно женское, конечно же, гадание под названием Мой будущий муж. Итак, дорогие мои, сейчас я разложу карты. Вот так положу. Вы выберете свою и мы начнем. Это гадание для тех, кто вот в долгом плавании в одиночестве. А может быть после развода вот думает, рассуждает. Где он муж? где моя половинка, где мой будущий муж? Вот теперь, дорогие мои, выбирайте свою карту и мы начнем. Хорошо, я начинаю. Гадания сегодня буду осуществлять на своих любимых для меня классических картах, астрологических и немножко будет тут э, горбатая колода, как подсказочная. Немножко такие какие-то, может, подсказки надо будет делать. Итак, на повестке момента вот эта карта. Итак, начинаем, дорогие мои. Так. Ну, во-первых, смотрим, что в принципе, белый ряд вышел в основном, да, это говорит о том, что э, светлые высшие силы хотят вам помочь, хотят вам побыстрее подвести вашего суженного, ряженого. Э, ангел говорит, хочешь быть, э, хочешь встретить своего мужчину, бы, будь немножечко подобрее, будь полояльнее, э, не зацикливайся сильно на своих интересах, вот как бы и еще э, не бойся рожать, желай еще ребенка, если уже есть ребенок, а если нет ребенка, то надо вот как-то через вот тему рождения ребенка как бы желать это, и тогда э, вам судьба подведет вашего суженного, ряженого, скажем так. Теперь берем вот эти карты и смотрим, когда и где. Так, интересно, когда и где. Ну, во-первых, во-первых, сейчас так, так, так, когда. Ну, значит, очень э, слово тут воскресенье выплывает и понедельник. И цифра, и цифра, сейчас скажу, 3. То есть, э, через три дня просмотра этого видео начинается 11 дней. Потом три дня прошло, и потом 11 дней. И вот эти 11 дней, они активные. На них можно галочки или точечки поставить на вашем календаре. И вот в эти дни... И вот в эти дни не, не в дороге, не в пути, не около салона красоты, не около парикмахерской. Я вот ну, что-то могу сказать, что-то не могу сказать. То есть я говорю то, что вот какие тут я сейчас получаю подсказки. Потом не около стадиона, может быть, около театра, около какого-то концертного зала. Сейчас скажу, сейчас еще скажу, где, где можно вот встретить. Около каких-то лечебных центров, оздоровительных, около СПА. Вот такая, такая вам подсказка, да? вот такая подсказка. И вообще тут в подсказочной теме, смотрите, открытым текстом вышла карта «Огонь». То есть огонь – это и камин, или, может быть, просто изображение огня вы где-то увидите. Или свечи, горящие свечи. Вот это вам подсказка, где же я встречу свою половинку. А теперь, а теперь смотрим, кто же он вообще. А, возможно, он связан с логистикой, возможно, он связан с перевозками, но с перевозками не пищевых каких-то тем, да. Вообще... Он в чем то везунчик, в профессии его э, ценят. Это говорит о том, что, скорее всего, он не, ну, не работник нижнего порядка. Он средний или высший, скажем так. Возможно, он немножко жадноватый, но не обращайте внимания на это. Он такой рачительный, скажем так, рачительный. О, хорошо мыслящий человек. Кстати, малопьющий человек. Про курение не буду врать, курящий он или нет. Скорее всего, нет. Ну, или бросил, бросающий, скажем так, или бросил, или его, его это неинтересно. Уж не знаю почему, но вы выбрали карту с достаточно серьезным человеком, думчивым человеком, но с большой долей упрямства, ну, вот упрям, упрямства доля у него. И как-то надо, ну, любящие какие-то поездки, какие-то путешествия. Ну, вот, возможно, вы с ним вот не в поездке познакомитесь, но вас это как бы чаша не менет совместная Потом, э, он умеет хорошо заработать деньги, и это очень важно, да. Э, ну, он любит деньги, любит и накопительство какое-то, но, возможно, он не такой транжир, так как он немножко такой, ну вот, он умеет вцепиться в деньги, их удержать, это, конечно, хорошо. Что вас с ним объединять? Возможно, вы раньше с ним уже где-то знакомы были. Или учились вместе, или видели, или в каком-то санатории, или на каком-то пляже. Возможно, где-то раньше на какой-то параллельной работе или по бизнесу, или где-то были какой-то был договор, и вы мимо проходили, или вы там участвовали в команде. То есть вот такая тут подсказка. И чего как бы отбросить и забыть, чего тут нельзя вам с этим человеком как бы лезть в какие темы, в большие серьезные разборки. И, ну, разборки бывают, конечно, между мужчиной и женщиной, но тут он очень не любит сплетниц, вот лишние тексты, злой Меркурий. Поэтому вот такая вам подсказка. И, возможно, он любит, если намечаются какие-то поездки, он любит, чтобы с ним советовались. Вот, то есть он любит как бы держать руку на пульсе. Вот, дорогие мои, была такая подсказка для вот этой карты. Будем ее откладывать, чтобы она нам тут не мешала. Теперь информация по этой карте. Итак. Ох, как. Ну, вот так, видите, как тут. Опа, и так. А тут уже посложнее немножко программа, чем была у этой карты. Ну, ничего страшного. Итак, что я вижу? Совет ангела. Э, не уходи в себя. Иди навстречу событиям. Не бойся чего-то. И, может быть, если хочешь, чтобы тебе подвели вот этого мужчину побыстрее произошла эта встреча, может быть, maybe, maybe, надо, может быть, немножко на... на... Наладить контакт с кем-то из своей родни. Но вы лучше знаете, с кем вы общаетесь, с кем вы очень мало или почти не общаетесь, следствие каких-то событий. Поэтому тут подсказка такая. Немножко собери разбитый вот этот пазл. Подсобери его, сделай его невидимо, но энергетически сильно. Вот так. А теперь когда и где будем смотреть эти карты. Когда и где... Так, ну, во-первых, тут понедельник у нас точно выходит, и, и понедельник, и суббота. Вот эти дни особенно. И что еще тут, я бы сказала, вот э, э, с сегодняшнего дня вот, начинаются пять дней. Вот это активные пять дней. Потом 6 дней перерыв и 5 дней опять. И вот так наперед делаем так, 5 дней активных, отмечаем крестиком или, не знаю, плюсиком, да. И вот в эти 5 дней вот как бы психологически подтягиваем к себе, задумываемся. А вот я бы сегодня встретила, вот у меня сегодня утром хорошее настроение, а вот хотелось бы, да. То есть, так, теперь где? Ну, это не банки, не магазины. Это, к сожалению, не, вдалек, в, не, не вдалеке от каких-то, может быть, извиняюсь, кладбищ, к сожалению. А, сейчас скажу, сейчас скажу. Где, где, где, как подсказка. Это не рядом с родильным домом. Это... Это там, где что-то экстремальное. Ну, это знаете, как вот есть такие соревнования, где... там, где машины дрифтуют, там, где мотоциклы прыгают на вышке со всякими препятствиями, вот что-то такое. И, может быть, рядом с кинотеатром, где показывают фильм про любовь, вот что-то такое. Ну вот, вот, понимаете, я не могу вам очень много подсказок тут дать. Возможно, кстати, когда вы начнете мириться с родньй, через родню, особенно по женской линии, будь то тетка, будь то бабулька ваша какая-то, там троюродная, двоюродная, вот через нее может прийти этот человек. Вот тут так очень интересно. Потом, кто же он? Он. Сейчас скажем, кто же он. Скажу так, в чем-то, к сожалению, обидчивый человек, наполненный внутренними комплексами, но будет на вид очень отважным казаться, возможно, что-то там с военными профессиями, с каскадерством, ну вот что-то такое, может быть, действительно какой-то быстрый ездок. Вот такое может быть в нем. Необычный, я бы сказала, гротескный, необычный человек, который не любит сидеть на месте, которому раздражают какие-то флегмы. Поэтому я надеюсь, что вы сама не флегматичного такого состояния внутри. Человек способен на подвиг даже, на какой-то поступок. Интересный человек. Возможно, темные волосы, возможно, даже кучерявая какая-то курчавость в волосах. И, возможно, носик орлиный такой, глазки, как у птицы такие стремительно стремительно смотрит вот это он кстати очень хорош в сексе подсказка такая кстати вот какой-то хочет пламенной любви захочет ну может даже немножко быстро но вы ничего вы его будет подтормаживать вначале тема добычих денег какой же он добытчик денег я бы сказала что он умеет сорганизовать людей, и вот он умеет добыча денег с общества как-то, вы знаете, я не, уж не буду говорить тут слово пирамида, но нет, просто он умеет очень хорошо зарабатывать, находясь в группе, находясь в коллективе, он умеет людей заворожить, уговорить, что ли, вот смотрите, какая карта, да, это когда нам с неба падают, то есть вот он умеет, вот умеет сказать людям, когда хороший менеджер, что ли, вот такое умеет. И ему за это падает с неба. Это круто. Теперь, что вас с ним объединит? Ну, вами, наверное, объединит, возможно, не знаю, какие-то приверженность каким-то запахам, может быть, вас объединит одно и то же какое-то, может быть, времяпрепровождение. Возможно, он чуть-чуть транжира, допустим, он любит покупать себе парфюмы. Есть мужчины любящие какие-то запахи, очень как бы к этому привержены. И вы, допустим, что-то любите из косметики. Вот в этом чуть-чуть вы можете похожи. Но немножко может быть тема транжирства, да, к сожалению. Ну и вообще человек, не сидящий на месте вместе будете как-то где-то участвовать ездить к друзьям и на какие-то дни рождения посиделки это будет очень четко и очень хорошо кстати возможно тут может быть помощь животным каким-то совместно вас объединит вдруг даже если вы до этого этим не как бы не промышляли это не делали и что бросить и забыть не надо заставлять человека лечиться где-то то есть будет проблематика немножко лечиться, не лечиться, возможно, он и сейчас каким-то боком, может быть, если он не какой-то, не знаю, не военный, то, может быть, он военный немножко с медициной связан. То есть не надо вот учить его какие-то подсказки делать в теме, может быть, медицины и еще. Он как-то не любит подсказки вообще, он любит жить своим умом, хотя, может быть, это не совсем правильно, но вот такой человек. И еще вот иногда что-то меняет, то ли из мебели, то ли гаджеты часто меняет, то есть вот такая подсказка, да, хорошо? Вот, значит, эту тему мы просмотрели, дорогие мои. Теперь переходим сюда, сюда. Для тех, кто загадал эту... И, как всегда, напоминаю, как я на своем бывшем канале Astrology 4 u напоминала, дорогие мои, очень много призывов записаться на всякие курсы, карт, таро, тра та Хочу вам объяснить, не всем можно лезть в эти темы. Особенно, дорогие мои, вы, вот кто сейчас смотрит это видео, раз у вас идут, идет определенная проблематика в теме, где мой любимый, а где же моя любовь, это говорит о том в том, что чем больше вы прикоснетесь к картам и возьметесь за карты то есть вы попытаетесь открывать в себе какие-то каналы доступа к информациям может быть мы может быть вам откроются какие-то каналы но за это вы будете платить своей Венерой своей любовью об этом к моему удивлению, все, кто зазывают на курсы, обычно это платные, то есть на вас делают деньги, они это не объясняют самый главный момент, а чем же я заплачу за это, кроме денег. Кроме денег вы еще заплатите своей любовью, дорогие мои. Итак, информация для тех, кто, э, кто выбрал вот эту линию, скажем так, эту карту. А тут, смотрите... Смотрите, тут много красного. Тут что-то сопротивляется, что-то не дает вам получить своего любимого. Очень, возможно, я попала в точку, и вы очень сильно интересуетесь эзотерикой. То есть, ну, тогда делайте выбор, или хочу будущей семьей, или я хочу быть эзотеричкой. Уж, извините, так скажу. Вот здесь немножко... Наверное, что возьму подсказочку. Вот здесь немножко подсказочка мне нужна. Итак, совет ангела может быть не транжирь какие-то энергии и не рассказывай кому-то о своих планах на совете ангела карта пустоты, то есть совет ангела тут ангел не хочет ничего вам говорить, он на вас возможно за что-то обиделся, куда вы там влезли, в какие истории, в какие интриги уж я не знаю, дорогие мои вам лучше знать эту историю если вы где-то что-то накосячили вам надо как-то ее разрулить, может быть на уровне похода в церковь как-то что-то. Ну и еще можно сказать так, что себя в какой-то гордыне не возноси, а понимаешь, что ты часть общества, ты живешь среди людей, и на 80% ты в ней, с ними в чем-то похожа, хотя бы так, да? Потом, когда и где, очень интересно, тут карты легли, когда и где, ну вот обязательно вижу четверг, значит, среда и четверг это ваши дни активности, именно когда на вас прольется свет вот этого счастья встречи. Потом, когда и где, и еще, значит, так, цифра идет 4, то есть с момента просмотра видео 4 дня промотали. И вот там четыре дня активные, вот там ставим плюсики. Потом 4 дня выходные и потом 4 дня вот так наперед. Но я думаю, что это вперед отметьте, на два месяца точно. Потому что при преобладании красных карт это говорит о том, что, к сожалению, красная карта, она замораживает, она делает подножки. Она как бы злая, да, вот это плохо, конечно. Кто он? Кто он? Будем смотреть. Человек непредсказуемый, человек очень любящий домашний уют, возможно, немножечко привирающий, но скрывающий свои доходы где-то, но умеет добыть эти деньги, но вот любит потратить на себя. Человек с какими-то склонностями, уж уточнять тут не буду, возможно, у вас уже был такой мужчина, к сожалению, может быть, но ничего, вы тогда себе скажите, ну пусть будет следующий, но вот чуть поменьше, чтобы в нем было, я это сразу тему усеку и прозондирую, да, а возможно, человек связан с, немножко. Ну, летческой темой, ну, лед, лё, все, что летные аэропорты, диспетчерская тема, вот как бы вот тут, да, где вы с ним можете познакомиться. А тут интересно, в бюрократическом каком-то заведении, будь то банк, будь то вот какой-то, где мы оформляемся. Может, даже это где, где наше начальство бюрократы сидят. И там, где немножко владеющий властью, там, где наш ЖЭК даже. То есть вот что-то такое связано. Связано, может быть, с каким-то институтом истории, с институтом ну, законотворчества, вот, как знаете, около думы, может быть. Вот тут интересно. Возможно, он не очень хорошо водит машину, это как подсказка, да? Вот, ну, человек интересный, но мне очень кажется, что он старше вас, вот меньше, чем на 4 года, то есть в смысле больше, чем на 4 года. Вот такая идет подсказка. Потом. То есть про добычу я уже сказала, но он любит долго работать на одном месте, вот хорошо работать, он не любит, когда на работе против него, ну как сказать, делают ему подножки, он это очень переживает, и вы дома, как будущая жена потом, очень сильно будете, должны будете подставлять ему плечо в этой теме. Что вас не объединит? Вас не объединит странное отношение к людям как сказать тут аккуратно когда люди раздражают на нервы действует вот такой показатель тут есть и что отбросить и забыть никаких эзотерик никакой чертовщины никакой такой вот вот что-то такого. так ну вот это мы просмотрели Теперь информация для тех, кто загадал вот эту карту. Гадание называется «Мой будущий муж». Ой, смотрите, уже карты ну просто выскакивают. Какая-то вы шустрая. Около вас м -м, такие быстрые энергии летают. Какая-то у нас шустрая дама. Итак, Совет ангела, не сиди сиднем, регулярно выезжай в какие-то, ну, какие-то поездки небольшие, может, на три дня, какие-то путешествия, видите, колесо, говое. ангел говорит, а ну, давай сядь куда-то и езжай, и, может быть, дороги ты встретишь этого человека. Так. Подсказка такая, что, возможно, человек из вашей прошлой жизни, возможно, раньше вы с ним в каком-то коллективе просто работали. То есть вы этого человека знаете. Человек вас моложе. Вторая подсказка. Да? Вторая вам подсказка. Потом. Ну, человек такой весельчак. Третья подсказка. Выплывает цифра 3. С момента просмотра видео четыре дня. Промотайте и поставьте цифру 3. Ну, 3. 3 дня пронумеруйте плюсиками. Потом 4 дня и еще 3. Вот в эти 3 дня вы можете встретить этого человека. Вот такая вам подсказка. Как скоро, не знаю, ближайшие полтора-два месяца может быть. Потом, значит, по дням недели, конечно же. Это вам тут нужна среда. Среда и воскресенье. Вот такая подсказка, да? Теперь, кто он? Ой, он любит солировать. Что-то в нем очень такое, как сказать, немножко транжира, между прочим. Возможно, такие русые волосы. Трудно сразу раскусить, человек такой зашифрованный, хотя в душе хороший актер, И немножко может показаться медлить, то он шустрый, то он такой заторможен. у него интересна вообще психика, что-то там немножко качающееся, с горя может выпивать, между прочим, то есть вот тут надо осторожно. В принципе, ему нужна женщина как спасительный якорь, который может немножко его лишний раз церковь отведет, постоять там, как бы почиститься, кем он работает. Работает, скорее всего, электриком, что-то со стройкой связано. Может быть, ну вот такое что-то, как, как вариант связано со стройкой, с электрикой. Может быть, еще скажу, что по профессии... Ну, Слушайте, сейчас посмотрим по профессии. По профессии... По профессии, возможно, даже и в полиции раньше работал. Вот одна из подсказок. Что-то с юрисдикцией, может, связано каким-то боком. Может, что-то связано с пересылкой посылок почтовых каких-то перев... ну Вот каких-то доставки тоже что-то связано с этой сферой, скажем так. Для вас он будет где-то как... Э, хоть и вы ему нужны будете немножечко, как мать Тереза, но и он для вас человек, который будет выправлять какие-то внутренние ваши завихрения, какую-то вашу костную уверенность в том, чего на самом деле нету. То есть, дорогие мои женщины, все, кто выбрал вот эту карту крайнюю, откройтесь, доверьтесь миру, доверьтесь как бы фатуму, доверьтесь судьбе и скажите, ай, мне надоело, пусть будет, что будет, и немножко как вот, как вот пуститесь в приключения, да, вот интересно тут все-таки, мне нравится все-таки, да, что вас с ним объединит, вас с ним объединит вот просто, знаете, может быть, как дружба, не дружба, может, раньше вы с ним дружили, то есть этот человек, который, может, живет недалеко, или живет там, где раньше вы жили, вас с ним объединят какие-то задушевные общения и разговоры. И, кстати, те же самые, вот та же поездка вас с ним объединит. Меньше тут надо про людей обсуждать, какие они злые, какие они плохие, а больше говорить про дом, больше вы, вот, прорабатывать тему дома, своего дома, домашности, да, до, домашности. И что отбросить и забыть? Ой, что отбросить и забыть, не надо за него ничего решать, надо вместе обсуждать и решать. Добрый Меркурий говорит, сядьте вместе, редком и получится все лотком, да, вот как там была какая-то древнерусская такая поговорка. Вот. Что-то не надо его сильно заставлять. Или, ну, как-то культурно, если вы считаете, что вы правы, а он где-то застрял. Ну, то есть, сильно, резко нельзя его вот брать в баранирок. Так, ох, давай вот это, то все. Не надо. Он, что-то в нем такое в душе нежное, которое он где-то спрятал, вот скажем так. Вот тут такая информация, дорогие мои, по этой карте была. И теперь информация для тех, кто загадал. Вот эту карту. Гадание называется «Мой будущий муж». Еще дам такую подсказку, дорогие мои. Иногда бывает, что вот с прошлым человеком закончились отношения, а с будущим – ну никак. Иногда как энергетический якорь может срабатывать. Смотрите, карта опять выпала. Как энергетический якорь может срабатывать какая-то очень вещь, от прошлого человека, который вы привязались. Если это золотое кольцо, я тут уж не буду вам давать подсказки, но очень часто вещи от наших бывших любимых людей, они выступают, они как фанят, понимаете? И мы живем, мы застряли в прошлом, в обидах, плаваем в этом болоте, и у нас шлагбаум наперед как бы закрыт. То есть то, что с неба смотрит и говорит, ну что он еще по Федоре сохнет, что мы сейчас нового там Ивана подведем. То есть вот эту схему, дорогие мои, я вам оглашаю. Итак, совет ангела. Не лезь чужие жизни, не ругайся, не тягайся ни с кем. И тогда ангел тоже будет помогать и подводить. Вот и тогда смотрите, какая крутая карта. Ангел говорит, не лезь чужие жизни, дам тебе с неба, как звезда. Вот внезапно, внезапно ты встретишь своего мужчину. Да, реально это внезапно. Это воскресенье. В воскресенье и вторник будет, и скажем так, через 4 дня сегодняшнего дня отмотать, там 6 дней, где ставим плюсик, это активные дни навстречу, потом 4 дня пропуск и 6 дней активности, да. Кто он вообще... Он такой боевой, он хочет, он как рвется в бой. Человек интересный, в душе как разведчик. Может быть, почитывает какие-то военные книги, любит детективы. Любит, к сожалению, сейчас как современные, более современные, чем я, люди. Они любят вот эти про танк, игра в компьютере, вот такое. То есть военная тема очень важна. Так, что еще, что еще по подсказке, по подсказке давайте, кто он и где, кто он это отсюда, любит свой дом, любит защищать свой дом, а, не любит, когда обижают его дом. Так, очень свое такое мужское проявление, очень такой брутал, возможно, где-то не любит, когда с ним сюси-пуси. Вот такой он это не любит. Так, эм, в отцовство будет сложно входить, возможно, у него еще нету детей на сегодняшний день. Так, по профессии... Но по профессии не знаю что, может тоже что-то с воздухом связано. Не боится высоты, скажем так, вот что-то профессия. Что еще по профессии? По профессии... Может производство связано с зеркалами? Вот такой момент. Потом, что еще по профессии может быть? По профессии что-то связано может быть и с медициной, между прочим. То есть он такой, как людям ярлычки иногда развешивающие, как домашний судья. Вот это вот все, что тут я вам вот выцепила на четырех картах, простите, уж что как тут есть, да? Как добытчик прекрасный, любит работать, трудно его отодрать от работы. где-то даже трудоголик, я бы сказала. То есть вот он пошел и пошел, и не надо его отвлекать от этого процесса, в общем-то. Если он начал, вот пошел на работу. любит, Он вообще на работе, как вот это, ну, дом дома, но работа очень важна. Где-то, может быть, карьерист. И это хорошо. Тут хороший карьеризм. Потом, ну, то есть, как добыча, он не жадный. Он не скрывает от своей женщины свои доходы. Он любит всех вокруг и нарядить, и одеть, и накормить, и да, вот такое что вас, вас с ним объединит, но будете ходить вместе иногда в какой-то, не знаю, может, пейнтбол, может, что-то такое, вместе ходить, какая-то опасность какая-то, то есть это когда, может быть, немножко мы ходим... Есть такие горки, как альпинизм, немножко такое, вместе, поддержите его. Но, ну, во всяком случае, если вы не хотите, но какие-то совместные фильмы про войну, очень любят фильмы про войну, посидите с ним и вместе посозерцайте. И что отбросить и забыть? Трудно, конечно, вам будет его, такого упрямого, очень упрямого человека, быть каким-то для него судьей, Возможно, дам такую подсказку только на фоне примеров, сказать вот Федор вот так, Александр вот так, и, может быть, ты тоже вот по-своему не сделай, чуть-чуть а откорректируй свои какие-то поступки. И в теме, когда идешь вперед к цели, да? Вот тут такие моменты, извините, если коротко. Ну, вот так вот, дорогие мои. Как всегда, дорогие мои, я вам желаю всей души поскорее встретить своего суженого ряженного. Подписывайтесь на мой канал и до встречи.